Каждый день тысячи пассажиров пользуются московским метрополитеном, но в этот день их ждет нечто ужасающее. Техники, у нас тут кажется прорыв канализации около... около Комсомольской. Идите, устраняйте неполадку. Эх, да что ж такое-то. Опять разбираться с этой проблемой должен я. Ах, ладно. Так, что это? Я не верю своим глазам. О нет! Нет! А -а -а. Боже мой, это что, акула у нас в метро? Не верю своим глазам. Сначала акула в туннелях метро, теперь она уже в моем кабинете, сейчас ты у меня пауча, зараза, челюсти, что тебе? Акула, я... Стоп, это... Здесь, что ли, пролегают газовые трубы? Пусть всё! Это была настоящая катастрофа! Всё московское метро оказалось затоплено и наводнено акулами. И кто знает, когда метро заработает снова. Алло техники. У нас кажется провала канализацию на линии. Около комсомольской кажется. Устраняйте неполадку. Дубль два. Алло, техники. У нас тут кажется прорыв канализации около. Около Комсомольской. Идите, устраняйте неполадку, а то поезд должен проезжать скоро.